Гостиница. А расплатившись за ночлег, мужчина выходит из гостиницы, закрывает дверь и понимает, что что-то забыл, возвращается в номер, смотрит, а дверь закрыта, слышит, оттуда странные звуки доносятся горничной и какого-то мужика, подходит поближе и слушает. — Ах ты моя, Белочка, а чьи это такие... Мягенькие, мои, мои, конечно. А чья эта штучка такая, лохматенькая, мохнатенькая, тоже моя. Ух, посмотри, какой у меня зайчик длинненький, розовенький. Надоело все это мужику стучиться в дверь и говорит, слышите, там, если найдете, тоже длинненькая, но только черненькая. Это мое, это как ее, я... Зон там свой, забыл.